После инцидента в Суэцком канале в марте 2021 года с контейнеровозом Ever Given многие страны планеты задумались об альтернативных торговых маршрутах, в том числе водных. В Египте внимательно следят за каждой подобной инициативой, ведь это может отразиться на доходах Каира, который ежегодно зарабатывает более 5 миллиардов долларов от эксплуатации Суэцкого канала. Например, в соседнем с Египтом Израиле появилось предложение построить 522-километровый канал, соединяющий порты Ашдот, находящийся на побережье Средиземном море, и Эйлат, расположенный на берегу залива Акаба Красного моря. Однако 13 июня советник египетского президента по развитию зоны Суэцкого канала Махаб Мамиш сообщил, что планы Тель-Авива по созданию альтернативы вышеупомянутой водной артерии потерпели фиаско и не будут реализованы. Функционер отметил, что Минфин Израиля закрыл дискуссию на эту тему по причине невероятной дороговизны проекта, связанной с ландшафтом и прочими местными особенностями. Он уточнил, что по той же причине израильтяне отказались от железнодорожного проекта по организации сообщения между огромными контейнерными терминалами в Эйлате и Хайфе, Средиземное море, с Аждодом. «Никто не сможет создать конкуренцию главному каналу мира», подытожил Мамиш, слова которого приводит палестинское новостное агентство Man News.